Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Сегодня мы рассматриваем портфель Баффета, постольку, поскольку руководствуемся принципами этого инвестора и идем таким же путем. Портфель периодически мы рассматриваем, какие изменения претерпели, что находится в портфеле, нам всегда интересно. И инвесторы, депозит которых переваливает за 100 миллионов, должны отчитываться в Сек, Поэтому мы с каким-то гандикапом можем отслеживать портфели любого инвестора такого уровня. Но мы придерживаемся философии Уоррена Баффета. И давайте посмотрим. Я использую таблицу фундаментального анализа для того, чтобы быстро проанализировать компании, посмотреть, чего они стоят. Если вам необходим такой инструмент, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Все активы, которые есть, я разукрасил в зеленый и темно-зеленый цвет. Белый цвет – это говорит о том, что доля э, Баффета в этой компании меньше процента, ну или около того, э, светло-зеленый это до 10%, э, такой темненький зеленый это до 20% и совсем уж темный там, где э, до 30% доля Баффета в этой компании. Но ну, это две компании, в одной 26, в другой 28. 28, по-моему, Крафт Хайнс. Честно говоря, в портфеле таких уж серьезных изменений и чего-то необычного я не заметил. Все надежные компании, знакомые, интересные, бизнес которых и знаком очень хорошо мне. Здесь не такой большой перевес в сторону финансовой сферы. Есть, конечно, технологические компании, которые Баффет, как говорит, не любит, но поскольку, поскольку свежая кровь в его фонд попадает, это управляющие молодые, и они естественно, указывают на то, куда сейчас идет рынок, и доказывают, что эти компании тоже имеют право быть и в портфеле Уоррена Баффета. Ну, отсюда и Apple, и Amazon. Apple причем занимает центральное место по вложениям. Это порядка там 120 миллиардов долларов. Так, здесь интересно, конечно, Биоген, почему попал сюда? Ну, какая-то, я думаю, что из сферы здоровья должна попасть. Но здесь опять же нет ни одной компании, которая занимается нефтью, газом и так далее. Хотя нет, есть одна компания, но она занимается не только добычей, но и еще и переработкой. Также здесь и компании достаточно большое тут влияние порядка 20 процентов – это медиакомпании. Надо сказать, что в портфель о, такой добротный, хороший, ну, как я могу, конечно, обсуждать, естественно, у него хороший портфель у Баффета, потому об этом говорят его доходы. А, интересно мне показалось то, что Уоррен Баффет, оказывается, о, даже в 2008 году вложился в китайскую компанию, самое интересное название, да, в китайскую компанию, компания Bit. О, Компания, которая производит аккумуляторы и электроавтомобили. И это мне показалось очень интересным, очень необычным. Почему-то я этого до сих пор не знал. Так вот, еще в 2008 году Баффет вложился в эту компанию, когда стоимость акции была 1 доллар. Сейчас порядка 30 долларов. И будет, скорее всего, расти. Доля Уоррена Баффета на данный момент в этой компании составляет 11 миллиардов. У него вообще в портфеле, наверное, 5-6 компаний, которые имеют такой уровень вложений, то есть это такой солидный депозит. Немного о компании BIT, основана она в 1995 году, достаточно давно. В России такие автомобильчики ездят, и я думаю, что многие, наверное, даже видали. Честно говоря, вначале они были совсем уж неказистые, ну и как, в общем, и китайские телефоны, сейчас уже все наоборот. Расшифровывается название как «Построй свою мечту» и компания «Бит» Bit... Вот совсем недавно анонсировала линейку Hands. Это автомобили, ну, очень такие красивые, крутые. Вот на картинках покажу. Они вполне могут конкурировать с крутым электрокаром «Тесла». Они выглядят ну, тоже, вы видите, красиво. Вот. Стоят они в районе 33-40 тысяч долларов. Это тот же ценовой диапазон, как и «Тесла». В начале 2020 года было снижение продаж по, и по выручке компании BIT. Но во второй половине они смогли все это перебороть и получить увеличение выручки в 1200%. Ну такой прям скачок. Вообще, BIT продает в машин электро, электрокаров в Китае больше, чем General Motors, Volkswagen и даже Tesla. То есть, больше, чем они даже вместе взятые. То есть, это компания номер один по производству электромобилей в Китае. Вот. У бит есть партнерство э, с компанией Toyota 50 на 50, это недавно, э, как раз в разработке электрокаров. Уверен, что это даст новый какой-то толчок, и она будет развиваться просто семейными шагами. Ну, поскольку, поскольку она начинала как производитель аккумуляторов, подозреваю, что здесь есть тоже какие-то наработки и не просто наработки, а просто прорывные решения, где компания должна выстрелить. По графику мы видели, что компания очень стремительно растет в последнее время. Ну и правда, к этой теме Electric Venture привязано очень большое внимание и автомобили и концерны э, иногда порой возникают ну как грибы ну и также некоторые стартапы и заканчиваются и что хотелось бы в, в свете этих событий посмотреть посмотреть какие вообще есть э, как раз производителей электрокаров в сегменте EV. Это Electric Venture, компании, которые представляют собой стартапы. Но это и не мудрено, потому что только сейчас эта сфера начинает развиваться. Управляющий председатель фонда, через который как раз были приобретены акции BIT, это дочерняя компания фонда Уоррена Баффета и вот управляющий говорит, что как раз вот эти электромобили туда и пойдут все технологии. Ну, что, в принципе, и происходит уже прямо сейчас. Туда внедряются все, что только можно и делают так, чтобы автомобили самостоятельно ездили без участия человека. Так, давайте посмотрим, что же есть в этом сегменте.